Когда разговор заходит о духовном развитии, то многие люди настораживаются, что это что-то такое, что уведет в иллюзию, оторвет от жизни. И духовность это вообще даже становится для кого-то нарицательным именем. Духовный человек подразумевается, что человек в общем-то в какой-то степени оторванный от жизни. Но здесь нет глубокого понимания, истинного понимания духовности. Духовный человек- это счастливый человек. Духовный человек это полноценно гармоничный и полноценно счастливый человек. То есть если вот так верно понимать о духовность, тогда да, все встает на свое место. Ты, Если ты духовность и развиваешься в духовном направлении, то у тебя увеличивается счастье, у тебя улучшается здоровье. У тебя замечательные отношения в семье. Твои дети растут и развиваются без проблем. У тебя есть достаточно много материального состояния. То есть ты, в общем-то, действительно во всех сферах жизни счастливый. Вот это и есть духовный человек. Так вот, к такой духовности и надо стремиться. И надо искать именно те пути, которые ведут именно к такому счастливому состоянию человека. Вот это и есть настоящая духовность.